Всем привет, дорогие друзья, с вами Block и сегодня будем продолжать проходить Веневака 3 дикая охота. В прошлой серии мы приехали в село, там где напали ледяные вот эти бойцы, получается. И уничтожили все село, и там один, получается, жилец остался. Ну, который мы еще защищали от волков. Если бы не защитили, наверное, и последний был э, умер, в принципе. Да. Потом он нам и рассказал, что. Они приехали, всех сожгли, все дома сожгли. Всех сожгли, там один мужик остался. Мы потом лезли в подвал там, что то взяли у него и уехали. Да, потом сейчас мы уже начнем играть за Цири. Будем историю ее смотреть. Что там э, с ней случилось, она где-то в лицо оказалась. Но сейчас мы все это увидим. Давайте. Сейчас посмотрим, Но где это. Был с по имени Гендрик, в этом да. Основным заданием был сбор сведений отцы. Это да. Однако только тело агента. Счастью, А, ну это так раз он и, и был. До а да, Генрик, да, он, он уже умер. Вспомнил. Так его уже убили, не кровавый барон. Там же эти ледяные... поэтому хотя, может, в принципе, ледяные вот эти вот духи-то и есть? Какие духи? Ну, бойцы, я не знаю, как их зовут, серьезно. Череп, там какой-то ледяный череп. Я не помню, как их зовут. Я, в принципе, не знаю. Да. Возьмите что-нибудь себя покушать вкусненько, потому что серия будет очень интересная. И страшная, наверное, даже. Потому что... Идите по... Ясно все Ей надо кто, кто там? Ха! А ну-ка, а ну-ка А ну-ка ушел быстро мне. Да ты чё делаешь, волк? Ага, мимо, мимо. Нет, не, не получится, не получится. Нет. Пока я защищаюсь, ты ничего не сделаешь мне почему ты защищайся защищайся ты че ты отпускаешь офигеть вс кровавое что творится а почему там же удар есть а это есть этот удар самый сильный нифига себе этому-то слабый какой-то удар они вечные не убивают Хотя, кстати, хп не поменялось. Как было Это мало, так и осталось. Он нафига ты вот пошла по лесу одна? Ну зачем? Грибы собирать? Ну молодца. молодца, да. А, кстати, Привет, там уже... Ты потерялась? Там, Наверное. Ты тоже? Я? Не, я вообще упал. Я упал вообще со скалы. Непонятно, как здесь оказалось. Я тоже потерялась. Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Получается, что да. Но если Или мы пойдем нет. вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А? Ты про это? Пустяк. Да, пустяк, просто с коры упало и все. Сломал тебе ноги. Откуда ты тут взялась? Стятька пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. <с> да, его волки ну, уже зажирали. А там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Ну вот и все. Ты помнишь дорогу домой? Когда вы с папой вышли из дома. Утром. А солнце тебя светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда ну, принципе... пойдем. Я тебя отведу. Я объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Так мы убили вроде их. Я защищу, нормально. Видим, что у меня на спине? Это вы и волки боятся, и короли. Ну, короли, а я не знаю. Ста? Я тебя подсажу. Я пока с королю с королями не воевал еще. Не трался. Если волки такие жесткие, то король вообще это босс. Наверное, такие будет да История Цири, король и волков А, да Ясно, я на всякий злующий меч возьму Это король? А где король? Нет, их там было много А где король? Не, подожди, подожди Я защищаюсь Нет Их много, реально Ты будешь мне помогать? Нет, бери тоже камень кидай них. Ч ты сидишь? Не, у них там дофига, их тут 20 штук, как я их убью-то? Ты чё, угораешь? Надо использовать, наверное, какие-то эти... знания, да? А я не знаю никаких знаний, у меня нету никаких знаний, я не знаю. все мне хазан. Я считаю, убили уже. Нет у меня знаний никаких, я ничего не знаю. Она ничего не знает, он тупая. И учил ведьмак, ничего она не научилась. Так, почти убил, кстати, почти убил. Ещ чуть-чуть надо. Так, одного завалили, хорошо, мы уже его жрать начинать. А или вы другие. А, вы двое А, да, я понял. Вы же не.. еды Вы не волкоеды, надеюсь. Или все еды? Олени сожрали почти. Давай, если волка жри, что такое? Да ты хватит меня бить уже, надоел тупой волк. Да все, уже второго убили, нафиг. Вообще бесстрашные, серьезно. Тупые бесстрашные волки, серьезно. Все, убили всех, нафиг. Вот так-то, будете мне тут... Еще с Ири связываться нельзя. Можно выходить. О, берем мясо, да? Ну, Или это что это? Брабра. Печень. Ну, печень я тоже возьмем. Понять. Надеюсь, печень не пропили, так -то я возьму... Больше. Все, Пойдем. в принципе, нормально. О, здорово, их Наверное, это здоровенные когти. Ну, конечно. О, да здорово, хватит, здорово, я понял. Подрали. Все, нормально. Наверное, это тварь оздоровенные Наверное, да. Вот это тоже там тварь какую-то подрали. глянь что там лежит. Это дядька его, наверное. Подожди тут. Не подходи. Это дядька его но. точно, да, Никаких, твой. Но. Останься здесь, я кое-что гляну. Это дядька, по-моему. А руки все отдельно лежат. Это походу волки э, эти какие-то. Волки хирурги, серьезно, взяли, отрезали, отрезали себе mm. и все на. Белки красные, все еще влажные, умер недавно. Да, все уже растащили почти. Рот раскрыт, губы перекошенные, но язык прокушен. А это случайно не In ее смысле, дядька? Наверное, больно. Конечно больно, как ты хотела. Так, грудная клетка, давай посмотрим, что там, или ее вообще нет уже. Раздавленная грудь. Да там вообще не видно ничего, как ты это понимаешь? Серьезно, там же у нее кофта, как ты видишь это все? Ладно, нога давай посмотрим, у них много все Да и две. скорее Волки, вон, смотри стая целые. Да какая, серьезно? Костный мозг высосан. А ты откуда че это есть? видишь? Как он выцесан? В смысле, чего еще взяли и, и Серьезно, шлангом? Печени нет. Сожрали. Конечно. Там еще вообще, вообще ничего не будет скоро. У него в лучше, у тебя Она же вообще-то, это, как его... Будет учиться на, это, на хирурга. Вот это практика хорошая. Этого это Наверное. Волколак, э-э, Убили его нафиг уже 20 раз. А его нет, это обычные волки, ты чё? Их просто 10 штук и все. Защищаться. Я не я не могу. Ага, оливковые, блин. Машины. Борца, собачьи петрушки и волчьи печени. Ну, кстати, это все у меня почти есть, только петрушки нет. вроде. Очень, очень Сало вроде есть борца, я не знаю, что это какая такое. Ты умная. Ты такие штуки? Тебя Дяденька, да. Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка мир. Да, да. Так, иди за грядкой. Грядкой? На грядку идем или что? Так, я на всякий случай возьму. Ну на всякий случай, все равно, тут всякая хрень будет. мне это не нравится вообще на самом деле. А вот я об этом и говорю. А их уже 10 штук опять. Ну сейчас грядку возьму. На, на, на, на, на. Все минус один. Так, хорошо, мы все минус один уже готов. Так, по одному, по одному, пожалуйста. пошли вы нафиг все ха ха ха ха ха ха умирает. умирай так аккуратно я сказал так по одному только я сказал да не все вместе по одному да ты что делаешь волка хреневший уже одного убили тебя еще убить да во второй готов чё все офигели да уже третий готов четвертый сейчас будет Все, хватит. Фигеть, волки какие тупые. А, на тропинку, а это что такое? тоже олень маленький или собака? Все да, это собака. Это собака действительно чата. -то. Заблудилась тоже. Ну бывает, конечно, я ничего такого не говорю, но бывает всякое. Так у тебя ничего нету? но волк-то красивый на самом деле. Зря он вообще стал волком. Свинья? Свинья? В таком месте, значит, где-то рядом есть люди. Да, действительно. Я сам в шоке. Так, возьмем борщевик возьмем. Борщевик нужен? Я не знаю. Возьмем борщевик. Пускай будет. Нам же все пригодится, правильно? Нам все пригодится. Так-то мы берем все и не смотрим на борщевик, не борщевик, это не важно. Так, доски, значит, тоже тоже тут люди были. Так, там пещера, я пещеру не хочу. Веди. Куда? Через пещеру или через крепость? Через пещеру, ну, охотно, я так и знал. А пещеры-то я, я не люблю вообще, Боишься? Я не люблю просто пещеры, там пещерные монстры будут опять. Без фонарика то не идти лучше. А фонарик какой? Тут 1200-й год. Ты вообще нафиг, ты со мной пошла. Иди вообще нафиг. Мужика, мужика сейчас спасем, нормально. Во, король волков. Вот так вот. Как тебе такое, а? Фигел, да? Ну вот так вот. Один удар и все нормально. Не, ну ты не так быстро хотя бы. Так, а ну-ка по-другому немножко. Во, я так его и убью сейчас. ах ты лох да ах ты лох вообще и чё все сдулся на вообще лиз, изич просто то ты, да ты ничего не видал Малявка, нифига у нее телепортации есть на слендер охренеть Ну вот это да мы хотим добраться до деревни кстати да у тебя бинты дома есть? и что-нибудь от заражения он меня поцарапал. Ну, чуть-чуть, да, то так. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Это да. Это точно поможет. Может, даже награду какую даст за убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. Давай. Ты что с камерой? Кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. В смысле не твоя, а какая? чья? Не та, не другая. Дочь-то я узнаю? Та, что постарше. Может и не ваша. Но ошибка похожа. Так как? Будет награда. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упертывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, какой злой Дед Мороз.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 Ну что вы думаете, что он просто так все это делает? Нет, конечно. Какие-то потом проблемы будут с этим, я тебе отвечаю. Сто процентов такие будут. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А, потом... а уже с ведьмоком разговариваю. Ну, это уж совсем другая история. Теперь будем за ведьмака играть. Я понимаю, что ты чего-то хочешь. Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения. Соображай. Конечно, я же не тупой. Я сочувствую твоей утрате, но так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали. они просто сбежали от тебя и все. Предлагаю всё. уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. Ну какой хитрый, блин. Типа услуга за услугу. А если я не захочу, то не будет ничего? А если я не захочу? Ну что ты хочешь меня нахер послать? Смелости просим, сука, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и чё? Обнимемся вместе, пойдем, да? Работай так, как будто ищешь собственную дочь. И ты справишься. Но да -да. это не точно. У этого человека здесь иммунитет. То есть пускай его никто не трогает. По нему идея иммунитет, нормально. Ча, это в подтверждение моей доброй воли. Это Очень это добрая воля. Они пропали в последние новолуние. А От землю провалились. Что значит пропали? Ну конечно, сбежали ну, специально. Пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. А я у тебя сети те, мои таны уже собраны и уехали. Вещи все собрали и все, сбежали. Все еще мало. Можно осмотреть их комнаты. Зачем? Может, я найду там какие-то следы? Может быть. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу. Значит, буду рыться. Да не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно дверь открывать. Ну, ладно. Так, новое задание. Дела семейные. Нормально. Так, получены очки опыта 100 ра ра понятно всё. ра ра ли ра ра ра ра тут. Знаешь, что спросила? Понять. Что? Папочка говорит, а вот этого оленя попа за стеной. Ахахахаха, смешно. Понял? Нужен ключ, давай ключик, давай. Если ей кто А, у него в своей комнате и в своем доме нет ключей. Так ты ключ должен вообще открывать, нет? Э! В смысле? Взял, закрыл дверь, молодец. Круто, блин. Так, ведьма че чуть Это же им надо, да, что-то делать. Деревянный подсвечник, ножка сломана. Не, это коньяк какой-то. Ой, не коньяк, а этот, кальян. Коньяк. Да, да, коньяк там тоже есть, наверное. Это я себе заберу. Ну ты же не против, надеюсь. Если я себе заберу это все. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Картина, наверное. М -м -м. Да. Картина, Может, наверное, что-то Да, да. К размеру подходит. Тырим все. Это не важно, в принципе. А ему не важно, что кольцо пропало. Барон и его жена. Выглядят счастливыми. Ну, это лет двадцать назад было, наверное. Сейчас нет. Сейчас все уже сбежали от него. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? Да не, оборонца это, наверное, убьют нафиг. Если я еще дырки буду его смотреть. А, а, а че это? А смотри, там же, получается, в шкаф идет дырка или че? Так, интересно. Похоже, ты деревяшка немножко от того подсвечника. Кто-то е сюда кинул. Хм. А зачем? Похоже, тут дело дошло до драки, поищу еще следы. Да? Драка? Ничего себе. Я бы никогда не доказал Не догадал, не догадался. Вообще, как. Так, это а что есть? Ковер какой-то. Ну, допустим. Ковер, ну тут ничего такого нет, подозрительного. Так, вот еще. Свящие ваза. Цветы. Свежая. Что надеется? Что они могут вернуться в любую минуту. Серьезно? Ну, пускай надеется дальше, да. Так, о, кто-то поцарапал. Выщербленные. Должно быть, били чем-то тяжелым. А мы-то то, -то волки а? <с> Не знаю. Всякое может быть, конечно. Так, книжки. И чё все? Все, я бы искал. Больше тут ничего нету интересного. Ну, кровать или что тут такого? Ну только вот это еще. Ну я же осмотрел. Пятна от вина. то разбил бутылку. Из Долго не Откуда это он все лет? знает? Ведьмак, походу, еще тот алкажет, да? Укрепленная ножка. Ко а, кожа, ножка, да. Укрепленная ножка, конечно. Нифига себе от меня так несет. Я просто чуть-чуть поднюхал, она уже сюда понеслась. Нифига себе, она аж туда пошла. Смотри, какой аромат. Пошла сюда, пошла сюда. И уже сюда пошла, кстати. Не, не буду ничего брать. Он же меня точно спалит за это. Он надеюсь мне за это не... Нифига себе, какой барон Интересно, богатый вообще. Загасить? не но ну это понятно все. Деньги? А, нет, не деньги. Ещё... Какие деньги? не везде деньги решаюсь Ещё... уже. Монеты там. А дополнено? Куда же дополнено? Мы же так все посмотрели. Больше тут ничего нечего. Конфета. Ну нифига себе, у меня конфеты даже в 1200 году появились. Ч ⁇ это такое? Кукла. Кукла. Вот же дрянь. Он а что такое? Ох, не вред. Походу кто-то... Походу так раз этот... Э, барон кому-то вред приносил или что? Серьезно? Так, окей. Что это такое? Письмо к Тамаре. К Тамаре? Не понял, какой Тамари? Письмо к Тамаре, действительно. Мы как одна семья поддерживаем друг друга и помогаем друг другу пережить тяжелые времена. Справить с прошлым, ибо у каждого из нас есть свое прошлое. Стоит ли копаться в чужом? У нас правило. Мы не спрашиваем больше, чем человек сам себе хочет повидать Прошлое для нас не имеет значения, только будущее, которое мы намерены бороться со злом и несправедливостью, с противоестественными и отратительными практиками. А при чем тут Тамара? Типа, можно... Что-то фигня какая-то. Непонятно. Ну, допустим, хорошо. Но здесь мы вроде бы все обыскали. Тут больше ничего нету. Ну, я так, в принципе, думаю. Ну что, здесь мы тут сидели? Что-то такое может быть? А тут, а в этой точно не может. Так, можно еще этого посмотреть? Свежие цветы. Да, да, я смотрел цветы, все, я появится, понял. Тут больше ничего нету. Да, да, да, никто уже не вернется никуда. Блин, а что же еще надо обыскать? посмотреть. Ну, Серьезно, че еще? Я же все уже осмотрел. мой на нижний этаж этаж спуститься, всякая фигня мы там мой мелкие какие-то детальки появятся. Но я, если честно, не вижу ничего такого. Не, ну можно на стенах приглядываться, на потолке и что-то. Но это смысл. ну это, это все это мелочь, это фигня. Да больше тут ничего нету, я так понял. На нижний этаж можно, конечно, спуститься, но я не знаю. Есть смысл от этого сейчас спустимся а что там интересного есть Черт, след обрывается можно поискать здесь что-нибудь еще здесь это где не по-моему тут уже нет смысла обыскивать что-то ну серьезно тут уже ничего нету не могу конечно. Да-да-да, только вареник. Я буду уже тырить все подряд, уже в принципе не важно. Вареники всякие там буду смотреть. Даже если это не нужно делать. Слиток серебра. Ну, смотри, он богатый какой. Офигеть, он богатый вообще капец. Пятая серия какая-то, чего? Пятая серия. Убьёшься, так, вроде... Да, постараюсь. Не, по-моему, я уже хренью какую-то занимаюсь. Значит, и... здесь ночевала цири. Да? Да, кстати. Тайник. В тайнике можно хранить предметы, не опасаясь воровой или случайной пропажи. Ну, если я, я сам себя не сворую. Спрятанные вещи, доступны из самых разных мест, разбросанных по всему миру. Нифига себе. Положи... Положив предмет в один тайник, вы всегда сможете достать его из другого. Тайники всегда видны на карте, одни отмечены значком сундук. Да прямо во всем мире, только на этом острове. Несная Естные... а, да. природа действительно не ясно а чё это это которая у меня есть или это можно взять себе не не не. куда ты ложишь бы Я не я ничего не положу ты чё это пустой это пустой тайник кстати. да кстати все побросала и уехала действительно странно как-то так это чё такое какой-то шарик. Ну, Вряд ли им играла Цири. Ну, конечно. А вот гретка... гретка. может? Хотя Цири, может быть, взяла, вспомнила детство, поиграла. А чё Мы все иногда вспоминаем детство, правильно? что сразу уже гретка? Ну, это не факты. Гераль будет поиграть, в принципе. Сержант, блин. Сидит. Не, я лучше уйду от вас. Не, ну вот это вот реально опасно будет. Если я что-то начну перед ними воровать, то всё, мне хана точно. Зарежут нафиг всех. Так, мне сюда все равно надо идти. Что здесь не так? Ну, камины, что-то такого. Ну, допустим, сюда она идет, да? И что тут такого есть? Что тут такого есть, чтобы... Меня прямо обыскивать надо. По-моему, все, что надо, я уже обыскал. Больше тут нечего обыскивать. Ну, типа, вот этот след идет. Ну и все, больше тут нечего. Я обыскану, Ну, я не знаю. Может быть, и есть что-то но... Тут вообще темнота, тут точно ничего нету. Да нет нифига тут. Все, я пошел. Ага, -а -а -а, смешно, блин. А мне не очень, потому что я не понимаю, что обыскивать надо. Вот эту комнату еще обыскать. Это последняя будет, надеюсь. Или тут еще комнат миллиард. А ч ⁇ мы смешки нельзя обыскивать? Окей, допустим. Тут все разлито, что-то бардак какой-то твои Так, тут какой-то опять письмо, что ли. А, они требовали, требовали, требование Нильфгарцев. Понятно. А что они там требуют? Филипп Стренгер, твои проблемы со снажением нас не интересуют. Мы заключили договор наполне определенных условиях и от имени Нильфгардской империи требуем их выполнения. В противном случае ваши взаимные обязательства будут признаны недействительными, а твои привилегии аннулированы. С уважением, Хавард Вар Мойхоен, полевой маршал, командующий армией Центр. Это, походу, что-то, да, тоже с бароном связано, конечно. А, ну и все, больше тут ничего нету особо, да? Наверное, зря я вообще сюда заходил. Да, нет, тут ни хрена, все, тут кроме этого требования ничего нету больше. Да, и что так? Есть, да? Так, давайте с бароном поговорим. Что он скажет? Ну как? Уже осмотрелся? Я нашел куклу. Я нашел куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? А куклы? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Да, Черная магия, ты сдурел, что ли? Я ее сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет пять. Мы были на ярмарке в Изиме. Лет пять? Я уедала чародейку эту Трис Миригольд и сказала, что хочет куклу. Ну, какая-то чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. Да, удивительно. А, так это Трис. Да, теперь вижу. Очень похоже. Правда? Время ее порядком потрепало, но она все с ничего. А ты что там иголки? Если с ничего не выйдет, ты всегда сможешь стать кукольником. Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну. Это должно быть мои ребята. Ахай, пьянь. Ты даешь своим людям Эрвелюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. там да он и всегда -то пьяный. Значения. Тут вино везде несет. А ну это нормально уже. никакой еще смысл? Ага. Кажется, что-то пропустил. Пойду еще посмотрю. Что я пропустил? Но он туда идет заканчивается. Талисман какой-то. Еловая деревяшка. И пахнет мозжавеловым дымом. Похоже на народный оберег. Да, кстати. Серьезно, от чего он должен был защищать. От Кажется, злых духов? Больше нет ничего интересного. От злых духов может ощущать. Точно, тут же всякая фигня может прийти. И надо от злых духов защищать, конечно. Не, а пустая бутылка, ты можешь ее себе ловить. забрать. Я ложил на запреты. А, поговорить с бароном теперь? Окей. Сейчас поговорим. Что это за а, от Так, ты знаешь, что это за медальон? Знаешь этот медальон? Хм. Да, они отыносило его в последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей. Ворожей есть. Старый чудила. Живет недалеко от больших сучьев. Вы Это он, что сделал, да? Но я немало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если он ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. А колдуна ты не чужака, да? В комнате были следы борьбы комнате, я нашел следы борьбы. Да. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? И о чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Да я не... не... знаю я ничего об этом. В ту ночь я... Кто он подрался, наверное. Я пьян был и ничего не помню. Я проснулся, когда их уже не было. Наверное, это ну, они может, подрались. Здесь не они живете? Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Наверное, это он подрался, еще пьяный был, конечно. Все это он. Я даже не буду ничего на других спрашивать. Э перекидывать, это он виноват. Больше кр кроме него никто не живет. Так, все, я пошел к иллудуну, а ты там сам я разбирайся только имея в виду, ты с ним вряд ли сговоришься. Да? Он говорят в молодости порешил собственного отца Сетиры. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И сказой Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Если что, у меня меч... Два меча есть, а двумя мечами... Двумя мечами я такой, ха! И все им хана ему. Если он будет выпендриваться со мной. Да давай быстрее, что ты делаешь? Эй, что такое? Не, не, не, не, сюда, я, я ухожу, все. Бляха, двери откройся. Какая короче колдуну пойдем. Да нормально, не, вы, не выпендривайся. Так, где мой конь? Улучшенные доспеха. Используйте специальные вертаки броника, чтобы на время улучшить доспехи, увеличив параметры броня. А, хорошо. Улучшение оружия по э, точил позволит время, на время улучшить оружие, увеличив наносимый урон. И Это тоже надо. Это тоже он нам пригодится, конечно. Использовать я могу сам? Я серьезно, взял пым и все, и сам все использовал. Да серьезно, я все сам делаю. И ничего даже платить не надо никому. Так, давай коня подзовем. О, здорово. До сих пор носишь эту голову, да? Блях, это я уже неделю скоро будет, серьезно. Носим, носим, носим, носим. Будем так год носить, наверное. Да какой отдохнем, только поехали. Пампарам, пампарам, -парам -парам, парам парам парам а куда нам нам туда нет нам не сюда я понял перепутал просто вы за уже забыл куда входить куда выходить а, Блин вообще все уходим так открывайте ворота давайте Опа нафиг, с ноги давай вышибай. А давай быстрее. Тебя, у... Нам надо колдуну успеть. Хотя уже рассвет, да, вроде три часа. Нет, рано. Еще не рассвет, кстати. Еще нет. Хотя вроде светло, на самом деле. Я не понимаю, как это работает, конечно. Конечно выстают и че? че? ты сомневаешься еще же в этом? Не, не. Вы стою на изи вообще. Не два меча, если мы у двух мечей фигарить всех, без проблем. Так давай отдохни, отдохни, давай. все побежали. Ой, че то домик? Чуть так вообще какой-то домик среди леса, нормально, да? Что вас Все, поехали. Не Какой помоги мне туда что-то надо к колдуну ехать. Да ничего страшного, помогут другие. Тут смотри сколько людей. А могут обязательно тебе. Все равно я за бесплатно ничего Но делать шар. не буду. Ну, действительно Кто за бесплатно что-то делает? Так не надо опять застрять. Я, я вот в первой серии застрял в дереве, блин. Теперь будет проблема. Поторопись, да. Тут у нас обед. Так, это чей дом? Ладно, не ячей. Уже, <laughs> уже не ячей, значит. Так, тут волки же будут, да, наверное? Или не будет? Не, вроде не должно быть. Нет, тут люди стоят нормально же. О, кладбище, серьезно. Прям возле кладбища живете. Ну, а вам не страшно ночью тут возле кладбища находиться? Мне бы страшно было, серьезно. Прямо 5 метров возле кладбища. Тебе Я чего? Мне колдуна Хожу надо. Для... Так ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать будем. А, да? <с audaz> надо второй уровень обманы. В смысле? Ну почему? У меня нет второго уровня. Ну что? Никакого фига. от него хотите? Пускай получит, что заслужил. Что он сделал-то? Он поворожил и сказал, Малу Эдрика кишки плохо уложены и велел есть рябину. И чё, сдох? Эдрик от этой рябины в ножнике, считай, поселился. И весь в коросте. Коросте? В чем? Блин, я не знаю, что мне делать. Убивать их тоже не хочется, у меня рейтинг упадет. Платить, ну это как-то бред. Эдрика лечить, это вообще трэш. Я не знаю даже, что делать. Блин, ну а ты выбора много чего, блин, на самом деле. Я заплачу, вы, вы, вы пойдете отсюда. Но если дорого, то я не буду. Мне уже легче перебить, наверное, их. Ну, сколько их тут человек действует. Может, как-нибудь договоримся? Мы ни с кем, сука, договариваться не собираемся. Мы вместе хотим. <сих> Вылечить его? Так уж вышло, что колдун мне нужен живым. Если я расскажу, как вылечить Эдрика, оставите ворожея в покое? Mm. Ну, в общем... Да или нет? Ну mm. ладно, говори. От желудка дайте ему отвар коровика, а места, где есть сыпь, обложите дикой мальвой. Через пару дней выздоровит. Попробуем, но если не подействует, вернемся сюда. Идем, уважаемые. О, это лучше, надеюсь. Я надеюсь, что через пару дней меня уже тут не будет, я буду уже в другом городе. Да, я молодец. Обманом, правда, нет, ничего страшного. На жаль, нету, конечно, такого. Но у меня обмана тоже нет, я не прокачал еще. Ну, правильно, конечно, ничего не прокачиваю, надо прокачивать, кстати, тоже. Есть там кто? Открывай, не бойся. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. У -у -у, человек, а волк, седой, а не старый. Его а ты старый. Да Какой-то пенсионер тут сидит. <связь> Действительно, блин. Ч ⁇ сыр там лежит? Мне нужна помощь, да, кстати. Узнаешь вещицу? Сделанная из елового дерева, пахнет моржевельником. Она должна была кого-то оберегать? Свежая ель козьей кровью окроплена, кадилом-можжевеловым окурена, для Анны на охрану. Для Анны? Какой Анны? Отчего он ее должен защищать? Да. О, злые силы Анну окружили, во владение взять хотели. Да? А у нее эти лапки куриные? Чего? Че за фигня? Куриные лапки. Реально чокнулся старик уже. Давай я ищу, Анну. Анна и ее дочь пропали, ты знаешь, где они? Офигеть. них прям целый блин жилет с них. Так ты колдун. Ворожай ворожить будет, духов спросит. Так Пусть спрашивай. Духи, лишь бы понять, где их искать. Искать? Искать. А -а -а -а. Лучше княжны? Княжны никто. Никто не ищет. Что еще за княжна? Кни книжка какая-то. Ты выдумал какой-то, блин, старик. убежала. А, да. Перепугалась, наверное. Может вернемся к делу? Не, мне козу надо искать теперь будет, наверное. Без козы, без козы не выйдет. Ну конечно, теперь козу мне искать еще. Ну блин, ну мне придется, ты потому что он не поможет если я ее приведу. Княжна, княжна, куда же ты подевалась? Сбежала Ладно, от старика, блин, нахер, потому что он чокнулся. Колокольчик, колокольчик любит позвонишь ей она и придет давай колокольчик мне. только береги земляники и дикой малины да это не я должен допускаю. беречь а на коварное чудище и где ее искать предмет или задания? у вас новый предмет для задания Подготовьте его и к использованию, разместив в соответствующие ячейки в окне рюкзака. Затем выберите его в меню быстрого доступа. Чтобы воспользоваться предметом, нажмите или нажмите. Зажмите. Я понял. Хорошо, зажму. Колечек зажмите. А мне туда надо идти, да? Ну, хорошо, привезу. Если ее не сожрали, волки. А, ну да, сожрали. Скорее всего, козы, козы больше не будет. Неплохо, Неплохо кстати, реально. По-моему, это лучше, чем. Да, так, братки пришли его, да? Да пошли вы нафиг, вы вообще никто, вы в курсе. Вы в курсе схемки связались вообще? они не в курсе вообще, по, вообще никак, абсолютно. Ну, кстати, пятый уровень, они у них больше уровень чем у меня. Они прокача, прокачаны очень хорошо. Блин, че убьют нафиг, уже весь крови, блин. По-моему, козы больше уже не будет, не кажется. Если они меня так фигарят, то я думаю, что козы не будет. Живых точно не будет, Только там где-то ее найдем где-нибудь, наверное. Так вы затолпали. Пока можно уже. Мясо. Ага, волчья шкура. Ну это хорошо, конечно. А толк от этого нет никакого. Собачье молоко, чего? Откуда у них молоко? Ч, сожрали козлу, да? Или ч? Да возьми ты уже что-нибудь. Да возьми, я сказал. Пригодится, а не живая прикол. Я слышу ее. А где она? Где колокольчик? Наверное сюда. Что сюда? А чо, сюда колокольчик? Давай ставь. Как? Ну поставь. Ну как как его взять? Ну Ну вон тут, блин. Да вон коза, что ты. Вот ты где. Да давай пошли, ну что ты. Коза. А, княжна, иди сюда. ну, <связывается> ну давай, а иди вот сюда. Давай ее за шею понесли. А, так да и локольчик ты возьми, ну... Я не могу колокольчик взять. Ну, выбор. Он какой колокольчик упрямый вообще не берется. Так, рюкзак. Возьмем колокольчик, давай. Не, арбалет так раз не надо вообще. Вот арбалет мне не нужен, а колокольчик возьмем. Это, это револьфчок, нет, не колокольчик. Это что такое? благовония Что за фигня? Где колокольчика не понял. Блин, ну ты возьмешь его, нет? Ладно. О, это хороший ведь, меч. Это мы возьмем, заменим. Нет, а какой это меч? а да Ну ладно это серебряный значит хорошо а как не колокольчик взять она не использует колокольчик. а вот пошли к а все понял окей побежали Пойдем, отведу тебя к ворожею. Он сохнет от тоски. Конечно. Понятно, что земляника интереснее, чем ведьма. Куда, милостивая госпожа. Давай, давай, не отступай. Не отставай, давай, давай, идем, идем. А, набежать не буду. Опять-опять ты ушел. Ну куда? куда Колокольчик здесь, а не в другой стороне. Ты куда? Колокольчик, я сказал. Медведь! Беги, Все, я побежал. Я глупое животное я убегаю. А медведь и умные животные так раз. А как я здоровье просрал свою, я не понимаю. Да нифига себе с одного удара сейчас убьет меня еще. Я наоборот хочу, чтобы я выжил, а он не дает мне это сделать. Все, у меня на один удар еще раз, и все, я умру. <звы> Афигеть, да ты что делаешь, падла? Так, надо хлебушка пожрать. Фу, давай хлебушек. Хлебушек это наше спасение. Если не хлебушек, то я сдох, наверное, 200 раз. все хлебушек этот наш это наше спасение правильно гавы не зря говорят хлеб всему голова так и есть все и мы его разозлили очень сильно блин нам сейчас хана будет не ну конечно он жесткий но если он не поворотливый капец да, он умеет так вот нападать. Он может не с одного удара убить, так, в принципе. Да-да-да. Какой вонь? Ты Какой вонь? Он ни один, он что, не мылся, что ли? Ты иди помойте. Ч ⁇ ты не моешься, а? Медведь, ты ч ⁇ Да ч ⁇ спрячешь оружие? ты ч ⁇ Как я должен с кулаками на него идти, что ли? Надо сзади, короче, он не в что я сзади вообще там нахожусь. Хлебушка пожрать надо. Но это хорошо, что он первый не идет вот так вот. Это очень хорошо. Меня это спасает, наверное. Так, ты ч? Медведь, ты ч? Да ты ч? Вс, медведь сдох. О, наконец-то. Ну ты вообще жесткий, на самом деле. Сало, да у него капец как много всего. Охренеть. Ну ты медведь вообще жесткий. Мой зуб тебе оторвать, а? Смотри, какой он здоровый вообще. Смотри, но ну, это жестко, да. Окей, побежали. Мне правда Зин-зин-зин, давай иди сюда. Она специально привела меня к смерти, не И себя тоже, наверное. Какая-то тупая коза, на самом деле. К смерти ведет ведет всех. Ты, конечно, не плотва, но со временем мы могли бы и подружиться. Ты куда ты побежала? И, и подружиться или, или нет? каждой плотве. И не говоришь лишнего. Я сказал сюда. Пять метров осталось, ты будешь мне тут еще выпендриваться. Я сказал, иди сюда. Все, иди в сарай. Ты идешь, да? Нешна не убегай от Там же волк. Да и медведи и все подряд. На помочь княже, я помог, все. Я молодец. Козенька, коза милая. <смех> ну все, давай награду мне. Теперь ты мне поможешь, а? Мне тоже очень приятно, но я немного тороплюсь. Анна и Тамара могут быть в опасности. Да, кстати. Белый волк помог, ворожей тоже поможет. Ну я не волк, но то, что я седой, Кровь, это не значит, что я волк. надо крови живого существа. К козы, ну давай еще зарежем ее. Привели, чтобы зарезать, нормально, на шашлычок. Ворожу сейчас вернусь. Куда вернусь, в смысле? Что, нам еще крови найти надо, или что? Я не понимаю, в чем проблема. Жрет нормально. А молоко действительно. Но она невкусная, я пробовал, она кислая очень сильно. Вот крыса да. Подойдет? Чем молоко крысу будем кидать или чё? Что-то посыпал. Песок? Молоко налил, нормально. Разбил тарелку, зачем? Я тебя новую не буду покупать. Чертовоприношение какое-то, серьезно. Там их кто-то, кстати, лежит. Это обед лежит, да? Олень, по-моему, какой-то. Блин, бедная крыса. Она, по-моему, жива еще была, кстати. Их здесь нету. Походу все купили, блин, опять. Какого фика? Блин. Не живет, а что делал? А что а происходит? Что-то это как-то странно. О каком ребенке ты говорил, кстати? Дитя? У меня а нет детей. Анна мы... была беременна? Была и скинула. Закинула? И барон ничего не сказал. Может, боялся, может, стыдился, может, не помнил, а может, помнить не хотел. Да не, мне просто не рассказал. Причем здесь барон? Ну как? Ну я не знаю. Барон как-то был связан с выкидышем у своей жены. Человек он порывистый, горилки не сторонится. А после горилки нрав у него еще круче. Он издевался над семьей? Анна была у тебя, ты должен был что-то заметить. Ворожей старый, слепой, но княжна пришла и руку ей полизала. И слепой? Что? Мудрый она зверь. Только к тем приходит, какие страдают. А что стало с ребенком? Что стало с ребенком? Без обряда его закопали. Вот он и проснулся. Блуждает, мести ищет. На кладбище его искать или Белый где? волк, мудрый волк. Поймает Игошу, Игоша поможет. Какая Ведет Гоша, что происходит? Родным. Игоша высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды. Они не помогают. Потому как прокляты. А ведьмаки проклятия отводят. Ну Ежели да. белому волку не повезет, пусть кровь принесет. Кровь всегда, родную кровь найдет. Капец. А где мне ее найти? А, ну да-да. Чтобы там ни было, сначала мне надо найти Игошева. Полночи, у могилки пусто. Не, я тогда точно не пойду. Прав, где находится могила, должен знать барон. Не, я никакую на могилку не пойду, ты чё? Ещё в полночь, ты чё, угораешь? И меня вообще страшно туда идти, ты чё? А как она уже здесь оказалась? Я две козы что ли? E Серьезно. Mm -hmm. Ну пойдем к барону потом уже. Так, где моя лошадь? Ага. Давай, давай, я ся, сяду и все. Следующей серии продолжим, потому что не так длинная серия получается. А еще мы и так много чего сделали с ведьмедем с, с сражались, ну капец, конечно. Я три раза умер, блин. у вас будет наверное, один раз, но я три раза с ним сражался, сражался и умер, блин. Вот на четвертый только получилось его убить. Ну все. Надеюсь вам видео понравилось, если хотите продолжать, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, если хотите, чтобы контент выходил качественнее и чаще, и всем пока-пока.